излагаю свои мысли по стабилизации. Ну, кому интересно, посмотрите стабилизацию роз или других цветов. Ну, в общем-то, вот это все эксперимент. Уходя в сторону, можно сказать, как вот берете вот такой цветок, ну от любого цветка можно от розы, не от от не розы, это именно новозеландский бальзамин. Вот, он еще мне будет свести. Вот только что свеженький отрезал ножницами. Ну, может, кто не видел, рассказывает, что вот такой цветок с ростком берут, окунают в парафин. Парафин расплавляет, окунают его, вынимают Парафин.. Образует тонкую пленку, вот здесь вот на листиках и цветках, и стабилизирует их. То есть, э, я не пробовал, и вообще очень даже сомневаюсь, но парафин-то расплавит нужна температура. Какая температура? Вот мне интересно. 100 градусов? но ну, представляете, что 100 градусов вам на руку капнут. Или 100 градусов капнут на на любой лист или цветок. Что будет? Я не совсем уверен, что он будет в таком же состоянии, как здесь. Есть лучше. Есть бокситки. Я сейчас не могу представить, но... Бокситка составляет два компонента, то есть смола и отвердитель. Она абсолютно прозрачная, почему-то у нас почему-то в продаже желтая, но это абсолютно прозрачная, я видел в интернете. Что делать? Вот такой стол, вот с такими бортиками, разлаживают здесь разные цветы, э, листики, все красиво, потом заливает этот бокситкой, оно застывает и получается, что вот в таком вот э, слое, типа стекла прозрачном, там разные цветы. Стабилизируется прекрасно. Так вот, исходя из этого, я хочу сказать, что если такую бокситку выписать, два слоя смешать где-нибудь в каком-нибудь сосуде, взять любую розу, окунуть ее, вы, вытащить, вот она в таком розе, в виде э, будет лучше, чем от парафинить. Во-первых, это сказала женщина, которая в технике очень далекая от техника и э, не понимает и не чувствует это. Я вот чувствую, что ничего не получится. И как это можно? Тем более, она не предлагала свои варианты. То есть, свой опыт. Вот она сняла и показала. Она не, она просто говорит, ну, что-то. Парафин окунать. Но не показывает, как. Ну, я думаю, это не получится. Ну, то да, так. Теоретически, я думаю. А вот эту бокситку прозрачную, если окунуть и вынуть. Да, она как бы... Я сталкивался с бокситкой, но почему-то у меня была жесткая, желтая техническая. Я работал на заводе, она всегда была желтая. Ну, есть, наверное, прозрачная, я не спорю. Может быть, вот если в эту бокситку окунуть любой цветок и вытащить, и бокситка засохнет, затвердеет. ну вот так она и будет, да? Ну, ищите, если вам нужно. Я что-то очень сомневаюсь. У меня так нету на вискетку, но в виде о другом. Стабилизация Цветов. В чем происходит? А вот берут глицерин вот такой в аптеке. Где он тут? Вот, глицерин. Э, какая стоимость? Вот 25 граммов стоимость у нас 43 рубля. Дороговато что-то. Да, дороговато. 25 грамм, другого нет. водорастворимые Есть спирт. Растворимый. Это водорастворимый. Как делают? Ну, в частности, размешивают одну часть глицерина с одной частью воды. Бывает одну часть глицерина с двумя частями воды. Как, кто, опять же, кто, как, лепит, кто, нету одного идеального, самого лучшего решения. Нету. Каждый по-своему лепит, поэтому приходится что-то свое думать. Что я делаю? Да я его вообще в пузырек поставил. Почему? Рассуждаем логически. Зачем, э, с самого начала, зачем стабилизируют цветки? Вот представляете, вот цветок срезали, поставили э, вазу в воду, естественно, если без воды оно вообще засохнет, а вот воду поставили, оно неделю, и все превращается в говно. Правильно? Вот. Что получается дальше? Что хотят вот этим глицерином? Кстати, почему оно пропадает? Потому что вода испаряется из всего, а без воды он превращается в ничто поэтому хотят чтобы вода заместилась глицерином и когда это происходит то цветок действительно будет стоять потому что глицерин то не испаряется а испаряется только вода вопрос на засыпку какого черта вы тогда глицерин с водой мешаете, если гли... э, испарение воды вам превращается цветок в ничто ну зачем вот боитесь чтоб там или хотите чтобы там воды не осталось, для того, чтобы цветок не увял, и все равно глицерин мешают с водой. Вот черт, и что, какой-то. Поэтому я просто глицерин поставил для эксперимента. Вот здесь вот чистая вода я налил, для того, чтобы контроль был, сравнить, как в глицерине и как в воде. Почему тут не цветка нету? Ну, нету цветок. Вот последний цветок где остался, поэтому оставил здесь в глицерине, это в воде. А это, я извиняюсь, это водку я поставил. Понимаете? Водка это 40% спирта, 100... Ой, то есть 40% спирта, 60% воды. Ну, вода есть, но все равно хочу посмотреть. Я знаю, ну, наверное, однозначно, что из этого ничего не получится. Вот. Однозначно даже. Даже я заранее знаю, что однозначно из этого ничего не получится, если водку поставить. Но просто хочу сравнить. Для сравнения. Чисто для сравнения. Можете понять это нет? Для них ты даже говоришь вот так вот. 2 прибавить 2 равняется 4 Все равно не понимают. Я специально это делаю, чтобы он увял. Если кто не понимает, там, из женщин. Вот. Специально водку, вот вода, а это глицерин. Чистый глицерин. Еще есть вариант. Просто в глицерин замочить. Ну, знаете, я не, лимин... не миллионер, сколько, бутыльков 10. Ну, может, когда-нибудь разбогатею <coughs> на пенсии своей. <coughs> Путинской, блядь. <блин>. Вот. <coughs> Пол-литра куплю и полностью цветок полностью утоплю. Вы понимаете, вот смотришь на ролики других блогеров, ну живут, да прекрасно. Там такие дома, что, <coughs> я не знаю, миллионов за 10-20 за 20 миллионов. Вот, у меня домик, наверное, ну, тысяч за 300, за 400 можно продать. Вот, эти были... Тебе... Живу на пенсию, и по кредит... Кстати, по кредитной карте, а на кредитной карте мне долг 40 тысяч. Вот как можно еще экспериментировать? Да вот это думал, думал, брать, не брать. 43 рубля, это же дорого, брать, не брать. Решил, да черт с ним возьму. Ради эксперимента, ради науки, ради... Россия, вперед, вот, никто так из американцев не делает, а мы вот сделаем, и лично я буду первым, Ну дело не в этом, еще раз повторяю, глицерин, полностью, полностью цветок в глицерин, и пусть он там настаивается, и вот тут вот, кто побогаче, пусть экспериментирует, или три дня, или неделю, или две недели, еще там говорят, кончик нужно обрезать, каждый день вытаскивать тогда он глицерином полностью пропитается ну может быть и представляете что э, это ведь и э, коммерческий интерес в чем а потому что вот допустим вы продаете цветы скажем розы или тюльпаны э, вот человек берет э, дарит кому-нибудь и через неделю они превращаются ну, ну все Я... В Г превращается. Вот, их выбрасывают. А как хорошо, если вот так вот вы цветок продали, и с тем расчетом говорите, что он у вас будет стоять 5 лет. Стабилизированные розы стоят 5 лет. На Алиэкспрессе продают. но ну, как они продают? Просто, просто вот так вот, без стебля. Ну, что это? Ну, там же люди ну собственно и мы умные и они умные но просто они вперед это дело начали они уже давно э, этим делом занимаются они вперед давно ушли лет на 10, на 20 там вперед э, раньше стали делать это экспериментировать конечно у них больше опыт а если я вот первый раз поставил откуда я знаю как и вообще не знаю буду ли продолжать или нет и собственно все это зависит из-за денег вот поэтому я не могу сказать я могу сказать, что, ну, зачем вы продаете вот такие розочки? А где стебель? Ну, на стебле с листочками, с такими листочками, и с розой, или с любым другим цветком. Хоть лилией, хоть тюльпаном, хоть розой. Но было бы, интереснее бы выглядело. Почему не делаете, а только вот такую розу на экспресс Или сухоцвета? Зачем? Вот куда лучше результат? Вот посмотрите. Вот э, эксперимент, да? Э, Глицерин, вот такие листочки, вот только что засунул, вот такой цветочек. А если предположить, что сейчас вода из листочков вся испарится, и, вместо, и на место ее придет глицерин, а глицерин не будет испаряться, и вот она в таком состоянии будет вечно. 5 лет, 10, 15 лет, вот в таком состоянии. Вы представляете, если букет цветов вы подарили, и он в таком состоянии будет стоять 10 лет. Это уже как хорошо. А дальше, я думаю, если глицерин тот же, даже разводить там один-один с водой, вот, допустим, цветущий такой какой-нибудь в горшке цветок, вы его поливаете, вода из него уходит, из цветка, и на место ее становится глицерин, и он даже в земле остается цветущим вот в таком виде. У меня нет денег это осуществлять. Идея пришла, а денег нету. Осуществление. И это я просто показываю идею вам. Я сразу говорю, это идея, я не знаю. Вот сегодня 18 ноября, я подписал, ну, выложу там, ну, сколько пройдет, ну, неделя. Потом покажу, какой результат. Конечно. Мне интересно. Кому интересно, ну, смотрите, есть что против, что Это просто фиксации, потому что Пройдет год-два-три, зайду к себе на канал, посмотрю, вот, а так записал где-нибудь и, и все, и, и думаешь, а где там записал? У меня уже, наверное, вот таких вот толстых тетрадей, я не знаю, штук, наверное, 6. Вот попробуй, найди в этих толстых тетрадях что-то, это ж будешь неделю их перелистывать и искать, где что написано, а так заходишь на канал, в строку поиска забиваешь, допустим, формалин, ой, то есть глицерин, и все, сразу вот находишь вот это вот эксперимент, это намного лучше, тем более не то, что написал, а то тут вот видно, в каком состоянии все это было, Вот чем и хорошо, это эксперимент, понимаете, если кто вот, далек от экспериментов и боится, ой, ой, там рубль потеряю, ну, вы не туда зашли. Ну, слушайте других, слушайте других. Всякие глупости разные. Я, допустим, я же не против экспериментов. Пусть кто хочет, как и делает, экспериментирует. Но есть ведь человек, никогда ничего не делал, очень безнадежно, далек от этой темы, что то советует еще. Ну, что ты советуешь-то? А? Ты сиди там, где сидел Понимаешь, а не вякает там Какие-то глупости ляпает там Чисто на теоретическом уровне Ну ты испытай сначала Потом, а то просто видишь Даже даже чисто теоретически Видишь, что его совет не получится Сто процентов, а он советует На полном серьезе Ну ты остановись, да, поосторожнее выражение Кто-то ж верит Если верующие действительно поверит, Начинает, и потом тишина ну, а как? Ну, не получилось, ну, ну как-то неудобно отписывать, что ничего не получилось, неудобно, вот, и все-все получается, но у тебя не получилось. Есть люди, конечно, адекватные, есть, которые эксперименты делают, говорят, вот, я 10 роз укоренял, 6 не получилось, вот, черенки черные абсолютно. А есть такие, у, процентов. Ну сто процентов коренения никогда не может быть. И не, вообще не может быть. Вот я вот недавно взял две пачки устома, посадил, и ничего не взошло. Ничего. Я вообще не понимаю даже. Даже не понимаю. Даже э, не представляю, как может из э, дрожже что-то взойти. Взял бегоний дрожже, ничего не взошло. И устому ничего не взошло. Мне обычно ничего не всходит. Честно за слово, не знаю. Откуда вот этот цветок? А это я купил в магазине. Для экспериментов, да. 1200. А, проду... Называется не, а, не новогвинейская... А, не новогвинейский бальзамин. Нет, нет. Он по-другому называется. Вот. Хороший цветок, между прочим, берите полно-полно-полно-полно тут будет свистить цвести все зиму холода не боится здесь у меня на подоконнике сколько ну 15 градусов вот нормально стоит утром плюс 10 шикарно ничего вот по сравнению с другими цветами вот прекрасно чувствует себя и недостаток света и недостаток тепла ну, может, такой температура ему и нормально, но, допустим, недостаток света однозначно. Тут пленка, там одно стекло, там второе стекло. Вот эта рама мешает. Сегодня, видите, какой день. Серый, ну, снега нет, да? серый день, и ничего хорошего.